Адрес странички ВКонтакте 31605878. Итак, продолжаем. Глава называется Беседы современной молодежи. Время а на практике лайфхаки для тех, кто держит доступ объявлений на простоях интернета. Касказ номер 5. На кладбище. Я с Божьем утром Саня. СПАМа нет, я. Так я и не понял, как определять место расположение по Откуда этот СПАМ вернул то 2 1 2 9 4 5 О! нашел. Наверное, это Пелка-Стрелка или еще кто. Ха-ха-ха. Круто! Ой, свиньи, вот это что все, что ты делаешь! Я что то занять бываю! а а ты там что делаешь? Где? Твое сказать. Максим! Не нужно все комментировать, то, что ты делаешь, я чем-то занят бываю. Вот я и спрашиваю, не занято ли ваше высоче высочество чем-то? А, да, то, как сказать, занят ему. Ты сегодня на хладбище был? Нет! Сегодня поминали субботу воинов. А я был, устал лопатой, трохался тяпкой, напилил. Напилился пилот лет 15. Никого не было наверное, на магии деда. Батяк. Ну, короче, в другой здания. Ну, можно сказать, на другом краю земли. Вот. Короче, могилу превратили в мусорную свалку. Ну, я крестный сегодня ощущал. Этот мусор пилил все эти кое эти короче, напилился. Потом подумал, на Феррари это все сам дел, когда ну, он там заплатил этому. Э, это, Стоя же в кладбище. Вот, он теперь сам ухаживает и все. Чтобы он ухаживал. Ну, короче, стоял дело. И все не успели сделать еще поехать. И... Отец сам, понятно, далеко живет. Не, не Стыдно стало мне, Саня. Так. Блин, до сих пор трясаются. Да, эти непривычки хилу держать и <смех> топором махать, а, конечно, да. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> да, это было же да.